Поэтому у меня большая просьба. Вот эту фигню, вот эту фигню, оставьте на потом. Потому что это потом пригодится вам обязательно, если вы захотите развиваться в интернет. Но если сейчас вы а, работаете со структурой и вам нечего, а, по сути, дать интернету, будьте любезны. Научитесь строить сеть, чтобы у вас появились новички, которые начинают работать. Если у вас убитый список, и вы его там двадцатью пятью компаниями похерили, научитесь работать на холодном рынке. Но для этого недостаточно будет заниматься каким-то спамом и так далее, и так далее. для этого нужно освоить классическую презентацию в сетевом маркетинге, для этого нужно поработать в одной компании, хотя бы года три получается или нет, надо все равно продолжать двигаться. И научиться выстраивать организацию так, чтобы под вами появлялись люди, которые самостоятельно строят сеть. Потому что, если вы этому не научитесь, классики, вот это вам не поможет. Это мертвому припарк, понимаете? То есть, человек, который не научился строить сеть классически, это, можно сказать, мертвый дистрибьютор. Поэтому у меня к вам большая-большая просьба. Обратите внимание на классические знания в сетевом маркетинге, которые есть в нашем бизнесе. Потому что в магазинах, где есть рекомендации, дисконтные карты и так далее, и так далее, в них нет лидерства. Потому что вот этим людям, которые строят организации, которые выезжают в города, помогают своим людям проводить встречи, чтобы там появлялись сети, это лидеры. Им надо платить. Они в любой области зарабатывают. Если они проявляются, они осваивают модель Введение этого бизнеса, и они зарабатывают. Они не обязательно работают в интернет, Многие, у многих из них отвратительные странички. Поэтому у меня предложение к вам пересмотреть свои взгляды на работу в интернет, подумать в большей степени о повторяемости и о своем личном лидерстве, и посмотреть внимание на те материалы, которые мы вам отдаем. А именно сейчас я вам предлагаю посмотреть рекламный видеоролик о курсе, который мы для вас сделали. Потому что именно этот курс дает полное понимание STEO-маркетинга и дает вам качественные основы этого бизнеса. Если вы захотите, вы можете использовать эти знания и рванете в этом бизнесе. Если вы не захотите, можете и искать общеполезные материалы и где-то их тырить на просторах интернета. Хочу вам сказать, материалов, которые есть у нас в курсе в интернете, нет. Они, может быть, появятся попозже. Но сейчас их нет. И это классические знания о стеом-маркетинге. Можно абсолютно точно их получить через своего спонсора. Не всем можно. И это знание о том, как все-таки выстраивать не организацию в первой линии, а выстраивать лидерскую организацию, когда вы подключаете людей, которые растут дальше. ребят обратите внимание на те материалы, которые даем мы, потому что у нас есть сетевой опыт, сетевой результат. С вами был Зайцев Алексей.